Какое же прекрасное время мы живем, господа. Помню, в детстве я ходил к друзьям с пакетом, в котором лежала Sega с картриджами. Правда, у меня был всего лишь один джойстик, но это не мешало нам по очереди окунаться в мир шестибитных приключений. Эх, ламповое ушедшее время. Чувствую себя каким-то мамонтом, если честно, но ничего страшного. Сейчас таймлайн намного интереснее и разнообразнее. Рынок игровой индустрии далеко ушел вперед. Выбирай, что нравится, но или что по карману И я уверен, это только начало Дальше будет еще интереснее Здорово, мужские мужчины Дата выхода Warzone Mobile чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно стать аналитиками и даже сыщиками, чтобы докопаться до истины. Поэтому, мой дорогой доктор Ватсон, прямо сейчас оформляй ассист в виде подписки и кулакича и присаживайся поудобнее. К слову, в этом киноматериале тебя ждет награда в виде конкурса на 50 боевых пропусков и трех эксклюзивных футболок от твоего верного друга. О таком движе-движе поговорим чуть позже. А сейчас давай перейдем. К изучению материалов, мобильная колда вышла аж в 2019 году и навела шума что аж мама не горюй. Но на сегодняшний день ее пыл охладел, и популярность в странах СНГ и частично во всем мире спала. Тенденцию переносить компьютерные игры на сотики не только Activision поддержали. Скоро Apex, Батла и Valorant присоединятся к гонке за игроков. Данное положение вещей такие ганты, как Activision, понимают, и его туза в рукаве раньше времени не выкладывают. Кто бы что ни говорил, но жанр батл-роялей цветет и продолжает развиваться. В свое время мобильная колда на релизе сделала на это упор. Даже сейчас, если вы, к примеру, зайдете на App Store и найдете колду, то первая тизерная надпись скажет вам об этом. Сама же Королевская битва в колдушке добавлена исключительно для расширения и охвата новой, заинтересованной аудитории в этом режиме. Можно сколько угодно говорить, какой батл-рояль в колде хороший или плохое, дело в Вкуса. Важно одно. Это не тот максимум, который могут нам дать разработчики. Все это хозяйство базируется на движке Unity. Это неплохой фундамент, но на нем сложно реализовать ту физику, которая, к примеру, есть у свежей игры PUBG New State. Кто в нее играл, меня поймут. У Activision потрясающая и самая лучшая сетевая игра на рынке. А вот Battle Royale, откровенно говоря, средненький. Колда и так весит 12 гигабайт, и существование в ней Полноценного, охренеть, какого наполненного батл-рояля технически как бы возможно, но нецелесообразно. Ибо игра, наверное, весила бы вообще все 25 гигов, а то и больше. Вопрос к тем, кто играет в колду. Никогда не задумывались, почему не добавляют карту Верданск? Не так давно добавили карту Blackout из Black Ops, а вот Верданска нет. На минуточку хочу напомнить, игра 2019 года. А вот потому что потому. Мало кто знает, но все, что происходит сейчас в КБ колды, это некий бета-тест механик для будущего проекта. Например, измененная система здоровья и добавленные щиты. Раньше, если кто в танке, были просто броники и классические аптечки, как в том же PUBG. Спрашивается, нахрена надо было все менять? Вот и хз, что думать. Пару слов о PUBG. Крафтон неспроста зарядили новую версию игры. К тому же без участия китайских студий. Правда, пока успехом Ньюстейта не позавидуешь. Объективная игра лучше, но по факту это тот же самый PUBG с улучшенной физикой и механикой. Большое количество старых игроков не стали туда переходить, ибо консерватизм и, конечно же, полученные достижения, скины с новой версией не синхронизированы. Про проблемы на старте я не буду говорить, это в принципе нормально, так что не стоит немножечко опустим, это больше для новой аудитории. Возникает вопрос, как же быть в Арзону? Перейдет ли туда Experience и все прибамбасы, которые накопили колдушники? И мой ответ «нет». Вы только представьте, игра только выходит, а в ней уже мусора гигов так на 6. Это бред. Не исключаю, что скины, которые сейчас есть в колде, перекачуют в Warzone. Ибо у нас есть примеры, когда обличия из ПКшного варзона появились в мобайле. Но вот чтобы все сразу, такого не будет. А еще я хочу верить в то, что петушиных скинов для зумеров будет намного меньше, чем в той же мобильной колде. Они как бы будут, это 100%, ибо аудитория, как ни крути молодая, в игру залетит, ее удерживать и, привлекать нужно. Надеюсь, все будет в меру. Мне не дает покоя такой вопрос, как игровое лицо. Мы с тобой знаем, что Warzone это геймплей от первого лица, но мы имеем дело с мобилками, и поскольку все уже накормлены батл роялями с третьим лицом, мне кажется, что Warzone Mobile будет не исключением. Хочу привести в пример Apex. ПК-шную версию можно играть только от первого лица, а вот в мобильном продукте появится и третье. Я понимаю, что фанаты игры останутся на первом лице, но игра же делается не только для них, а еще и для новой аудитории, поэтому появление в апексе данного обзора это не просто данность, это необходимость. Warzone Mobile будет очень сильно рисковать, если не выкатит третье лицо. Но, так как Activision стараются следовать трендам, его появление лично для меня будет очевидным. Во всяком случае, поживем-увидим. Я почему-то уверен, что в Warzone появится аналогичная система рангов, как и в мобильной колде, которая будет обнуляться спустя какое-то время. Сами по себе ранги это некий мотиватор двигаться дальше и Играть все больше и больше Если этой системы не будет То представьте, какой дикий дисбаланс будет в игре Механизм регулирования и подбора Однозначно нужен И он не должен основываться только на данных Винрейта и КДА К тому же, если за рейтинг будут сыпать скины Так это еще один дополнительный плюс К затягиванию игроков Чуть не забыл сказать, откуда растут ноги И почему это я заговорил про Warzone Дело в том, что слухи о Warzone Mobile Начали ходить еще где-то год назад Много было вбросов и какой-то неподтвержденный инфы. Сейчас, по крайней мере, мы знаем, что Activision искали исполнительного директора и гейм-дизайнеров для будущей игры по мотивам Call of Duty. А не так давно на платформе Playtest Cloud была обнаружена мобильная версия Warzone. Если что, это платформа для удаленного тестирования и разработки. И еще из инфы у нас есть тот факт, что Activision не так давно купила студию для разработки мобильных игр. И в теории сейчас над Проектом трудятся как минимум две, а то и три студии, это вам так для справки. Это, конечно, все хорошо, но я не могу понять, как будет осуществляться, допустим, процесс прокачки оружия. Например, в ПК в Warzone можно пушки в сетевой игре качать, а уже потом на них сборки делать для королевской битвы. И вот тут есть несколько сценариев развития событий. Первый. Будущая игра будет синхронизирована с колдой Mobile, То есть качаешь пушки в сетевой игре, потом заходишь в Warzone и их кастомизируешь. С одной стороны это даст дополнительный буст и второе дыхание уже имеющейся колде, но с другой стороны это огромный гемор в плане работы над слиянием, да и к тому же вроде как Activision не подключает к работе Tencent и студию Team, которые разрабатывали мобильную колду, поэтому этот вариант скорее всего отпадает. Второй вариант. В Warzone Mobile будет своя сетевая игра, возможно не такая наполненная, но будет. Такое развитие событий может похоронить мобильную колду и искать скорее всего по такому пути компания не пойдет. И третий вариант будет своя новая система, которая бы не вредила прошлой версии игры. Вообще насчет слияния контента нужно говорить осторожно, ибо мобильная Колда стоит на движке Unity, а вот Warzone Mobile скорее всего появится на движке Unreal Engine. Как это все объединять, хер его знает. Хотя у Activision есть опыт слияния контента, глядишь что-нибудь да и придумают. Кстати, королевскую битву в мобильной Колде убирать не будут, ибо представьте, сколько там скинов и контента слетит. Игроки по-любому такую историю в штыки воспримут. Ну а сам Warzone будет классической копией своего старшего брата с дополнительными механиками, адаптированными для мобильных устройств. Однозначно таким шансом Activision воспользуется, ибо бренд Warzone уже успел себя зарекомендовать как лучшая королевская битва, подвинув Строна Папка. К тому же вы прикиньте, какой разрыв лица будет, когда выйдет Warzone. А там, предположим, появится карта Верданск. Ее Сейчас из ПК-версии вообще убрали, и ее камбэк в мобильной версии произведет невообразимый фурор. Activision ее специально убрали, хотя, возможно, просто так совпало. И как сообщают некоторые источники, первое альфа-тестирование Warzone Mobile стоит ожидать летом 2022 года. Да и сам релиз назначен на этот год. Будет довольно знаковое событие, если Warzone Mobile выйдет в тот же день, как и когда-то Колда Mobile, 1 октября. Хотя, это только лишь догадки. Я считаю, что игра при хорошем раскладе появится не раньше ноября или, может быть, начало декабря. Во всяком случае, поживем увидим. Warzone Mobile не будет ждать такая же судьба, как и PUBG New State. Хотя бы потому, что эта игра будет не похожа на то, что сейчас мы имеем в Королевской Битве Колды. И туда с большим желанием перейдут как олды, так и новички. А вообще, я хочу сказать тебе, что ты красавчик. Раз досмотрел до этого момента. Как и обещал, конкурс на 50 боевых пропусков заряжаю. Причем у тебя будет двойной шанс победить. Смотри, в ютубе я разыграю 30 штук и 3 футболки, чтобы поучаствовать на Изи, подписывайся на киноканал, зашибай кулакич и оставляй комментарий. Барзон выйдет в... А дальше пиши, в каком именно месяце это произойдет, глядишь и угадаешь. Запомни, что итоги на 30 боевых пропусков и мерч я выложу у себя в телеграм-канале, поэтому не забудь на него подписаться. Оставшиеся 20 боевых пропусков я разыграю у себя в дискорде, просто залетая в самый верхний чат, я надеюсь ты поймешь в какой, и там просто нажимай на реакцию. И все. Вот рандомно выберет победителей и их оповестит. Обязательно участвуй и тут и там. Все ссылки для тебя я оставлю в описании и закрепленном комментарии. наберем, Кука-челов порвем, Чтобы классно играть. На первом брата братан Залетай на канал Много боевиков Для мужских мужиков Для мужских мужиков Яра яраи Ты красавчик.